Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, как обычно, психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы сегодня, как я обещал, анонсировал, поговорим о такой серьезной теме домашнего насилия. Она, к сожалению, актуальна, тем более вот в наше ковидное время, как я уже говорил, люди остаются друг с другом наедине проводят много времени, и тут проявляются некоторые такие подводные рифы. Первый вопрос такой, вот почему в российском обществе фраза «бьет, значит любит» у многих не вызывает неприятия, и кажется, что это даже так оно и есть? Знаете, вот мы на этой фразе выросли, наверное, все и еще наши мамы и бабушки, потому что вот все привычное, даже не раз, наверное, учеными проводились такие эксперименты, то есть люди уже что-то делают и, и уже даже не помнят, почему делают, но все продолжают. И вот, наверное, она настолько у нас эта фраза на слуху, что мы ее как аксиому уже воспринимаем, как знаете, крылатые фразы из фильмов, например, каких-то советских. Мы до сих пор неосознанно используем. Вроде как бы, может быть, даже эти фильмы смотрели наши родители. А мы эти фразы знаем уже от родителей, даже не из самих фильмов. Просто используем, и они как бы для нас уже как какая-то реальность. Я думаю, что вот эта вот фраза, она неосознанно просто перешла нам по наследству, и мы ее продолжаем употреблять, где-то, наверное, считать какой-то истиной. Раз, когда мы родились, она уже была, это истина. И когда моя мама родилась, это истина была. Мы не ставим под сомнение то, что нам передали по наследству. В основном то, что мы получаем от родителей. Ребенок, он считает своих родителей идеальными на уровне подсознания и не ставит под сомнение ту информацию те знания которые родители дают хорошо. А вот если мы уже говорим о домашнем насилии, то часто принято считать, что виновата, несмотря на то, что муж ее бьет, женщина, но виновата женщина, потому что она его провоцирует, она себя неправильно, по его мнению, ведет, и он ее, даже, мне нравится такая формулировка, не бьет, а учит. А почему вот так вот принято считать? Ну, я думаю, что вот это идет тоже со времен домостроя. На самом деле, тут же разных точек зрения можно рассматривать. Если с духовной точки зрения рассматривать, то это говорит о том, что как бы, ну, само по себе насилие проявляет личность достаточно такая деспотичная, да. И в то же время, вот сейчас, в наш век, да, мы живем, и внутри каждого из нас есть и ангел и дьявол, да, и вот они каждый постоянно вот это одеяло перетягивают на себя. Если само общество способствует процветанию каких-то негативных образов, да? давайте мы посмотрим, что по телевизору показывают, даже на детских каналах, ну, по крайней мере, на каналах доступных детях можно посмотреть цены насилия а, и ну, всего такого, да. То есть я уже не говорю о том, что можно посмотреть в интернете, и человек... Мало того, что он уже вот это где на, по наследству, как вот ту фразу получил, да, что бьет, значит любит, значит можно, значит что он как-то воспитывает свою жену. Плюс идет подкрепление, некоторая проповедь со стороны даже самого государства вот такого поведения. Ну и тут, конечно, еще много всего идет со стороны законодательства, но мы, наверное, это дальше да, с вами как-то раскроем. Да, а вот продолжая эту тему, вернее, углубляя... Мы уже говорили, что женщины... Ну, в основном женщины, хотя бывают такие случаи единичные, когда мужчина становится жертвой насилия. Есть такие случаи, но они не распространены. Но вот когда женщина становится жертвой, она редко об этом не то, что каким-то своим подругам рассказывает, а если она какая-то публичная персона, то она редко это выносит в пространство общее. Да? И она испытывает стыд, что с ней именно это произошло. Но как мы только что выяснили с вами общество, вместо того, чтобы ее как-то защитить и поддержать, наоборот, становится на сторону мужей, а не жертв. Вот чем, по-вашему, вызван такой парадокс? Я могу даже при... привести пример конкретный с Маратом Башаровым, помните эту историю, да, с Екатериной uh -huh. Архаровой, когда его потом приглашали на различные ток-шоу, и он выглядел как герой, вместо того, чтобы общество судей сказать, что он тиран и сумасброд, в комментариях писали, молодец мужик, показал ей, где рак измут. Почему женщины стесняются об этом говорить, это какой-то табу. И вот, кстати, по поводу государства, о чем вы сказали, что государство считает, что это внутреннее дело каждой семьи, поэтому вот этот закон, о котором мы позже скажем, не надо его принимать, потому что каждая семья должна сама решать все. Женщины молчат по очень, конечно, многим причинам, и одна из них это чувство стыда, потому что жертва часто себя чувствует именно виноваты в том, что с ней произошло. Вот. Плюс, конечно же, большую роль играет, что женщины знают, что в обществе ее будут осуждать. И в целом она и не хочет быть хуже своей подруги, она хочет тоже создавать образ счастливой женщины, которая вот вышла счастлива замуж. И она не хочет, может быть, даже себе признаваться в том, что она оказалась какой-то западнее, может быть, для себя, да? <клёх> Почему она еще молчит? Молчать женщина может по многим причинам: из-за страха, есть мужчины шантажируют, есть вообще по статистике, насколько я знаю, эта статистика приведена директором центра насилию нет, женщины обращаются в лучшем случае на седьмой раз органы правоохранительные, кто-то обращается в какие-то частные организации, ну вот я с ее слов это беру, но большинство женщин не обращается вообще, потому что, знаете, когда человек долго живет, а обычно, знаете, как это получается, такой опыт есть, что если лягушку сразу бросить в кипяток, то она выпрыгивает, а если она там медленно нагревается, то она обязательно сварится. И вот именно в случае с домашним насилием так и происходит. Насилие, оно начинается уже постепенно, потому что уже разные виды насилия. Обычно оно начинается с эмоционального. Какие-то подколки, какие-то унижения, принижение качества, достоинства, Таким образом, да, потом мужчина постепенно может ограничивать круг общения, с друзьями не видеться, с родными. Ее постепенно туда засасывают, то есть она не замечает, как она оказывается в атмосфере насилия и в принципе она даже и не может понять, что она в атмосфере насилия. Тем более, когда мы включаем телевизор, мы же там видим то же самое. И значит она как бы может и думать, что со мной ничего такого не происходит. То есть она как бы, знаете, теряет вот это чувство опасности. Было бы очевидным, что это насилие есть, если бы она... Ну вот все было хорошо, и тут раз мужчина пришел, ее избил. Но ну, очевидно, да, что надо какие-то меры принять. А здесь, когда идет унижение личности, я как раз эту тему изучала в связи с тем, что происходило в нацистских в, в концлагерях. И вот там примерно то же самое. Было как в, издевались над людьми, какие методы применяли. Личность становится сломленной. То есть ломается сама вот эта вот душа человека, как бы вот эта вот, такая, знаете, вот личность, которую можно назвать внутренним стержнем, она ломается. Человек становится, как вы знаете, такой биомастой, которая не может уже сопротивляться. А для насильника это наоборот, он становится еще более пренебрежительным. Он становится еще, вы знаете, вот когда биомасса, ее не за что уважать. Хочется как-то что-то грубое сказать, какие-то вот подрезговать да? То есть вот мужчина так. И женщина начинает думать, что она этого заслуживает. Тем более сейчас, знаете, очень много таких психологических моментов можно услышать по телевизору и в интернете найти что женщина отвечает за отношения. Ну, это правильно, это правильно, но мы здесь должны говорить о здоровой личности. Если же женщина находится вот в таком состоянии, и она еще пытается как-то мужчине служить, да, вот из этого униженного состояния, когда он ее не уважает, она себя еще глубже загоняет в это. И она, как вы знаете, провоцирует мужчину, это называется уже виктимное поведение, не ней обращаться все грубее, грубее, грубее. И в итоге как бы она уже считает, что с ней так обращаться можно, и не получая, опять же, поддержку общества, она вот живет и терпит. Живет и терпит, и бывает, что десятки лет женщины вот даже, иногда общаешься с 60-летними, 70-летними женщинами, оказывается, что они вот терпели это всю жизнь. Таким образом. Да. Но вот мы представим такой сценарий, что женщина уже дошла до такого градуса, что она понимает, что она уже просто не может терпеть этого мужа, она боится и за свою жизнь, и за жизнь детей. Но если мы говорим о России, Россия большая, если крупные центры такие, как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, там есть специальные такие учреждения, где жена может спрятаться от этого мужа-тирана. Но если мы говорим о какой-то российской глубинке, той же сельской местности, женщине просто некуда идти. Вот как вырваться из этого порочного круга? В сельской местности такой поддержки нет такого центра, да, допустим, но тем не менее всегда работают горячие линии. Есть таких два ну, вот, есть вот сайт насилие, на который могут все женщины обратиться. Там есть и юридическая поддержка, и психологическая И женщина, по крайней мере, могут направить, куда ей обратиться. Есть в этом Инстаграм, в ты не одна, вот такое большое направление где инстаграм-блогеры объединились, и они вот поддерживают женщин, там тоже и психологическая поддержка очень большая, там также организуются вот эти места, куда женщины могут приехать, им помогают и с работой, то есть нужно прежде всего хотя бы позвонить в эти организации. Если же совсем плохо все, да, то есть как ей, значит, можно убежать к знакомым, как-то договариваться со знакомыми. Также можно обратиться в церковные какие-то вот школьный приход, да, в церковь обратиться, потому что они тоже на время смогут приютить. То есть женщине самое главное понимать, что она не должна одна оставаться. Если ей плохо, если ее унижают морально как-то, либо тем более физически она должна обращаться за помощью, а не терпеть. Это надо знать. Потому что чем раньше ты за помощью обратишься, тем из этой ситуации выйти легче. Потому что у тебя еще ну, какая-то трезвость сознания сохраняется хоть какой-то уровень самооценки. Потому что если терпеть долго, просто самооценка становится вот размазанная в лепешку, ее не остается. Сейчас я хотел в заключении нашего разговора поговорить в законодательном ключе. Я знаю, что вот в Госдуме Российской Федерации уже несколько лет под сукном, как говорится, лежит закон о домашнем насилии я вот беседовал с оксаной пушкина вы ее прекрасно знаете и там ну, сейчас уже новый состав Думы, но в предыдущем составе Думы было очень много ярых противников. И меня удивило, что и церковь тоже выступает против этого закона. А вот совсем недавно, буквально на днях, пришло известие, что Маргарита Грачева, это известная жертва насилия, которой отрубили руки, вот по решению Европейского Совета по правам человека ей присудили 370 тысяч евро. То есть Россия должна выплатить ей вот такую вот сумму, я, кстати, не уверен, что Россия согласится выплатить, угу. и э, с другой стороны мы понимаем, что э, руки новая она не получит, э, и хотя бы какая-то моральная компенсация. Но возвращаясь к, к вопросу, э, как вы считаете, э, есть надежда, что будет этот закон принят э, хотя бы в ближайшее время или вообще, или э, общество не готово к принятию такого закона российского? Ну, надежда умирает последняя, как говорится, да, надеяться можно всегда на хорошие исход. Ну, предпосылки, но... есть ли этой надежды? Предпосылки, знаете, есть, иногда бывает, знаете, такая высшая сила в нашу жизнь вмешается, и что-то произойдет такое, скажем, волшебное, иногда такое случается, какие-то вот неожиданные перевороты, но, с другой стороны, я понимаю, почему государство этого боится, то есть понимание есть, и... Так вот я чувствую, что вряд ли этот закон они захотят принять, потому что это чревато последствиями для самого государства, не очень приятными, большими какими-то расходами, на которые они не хотят просто распространяться. Поэтому дело пущено на самотек, несмотря на то, что много внимания уделяется тому, чтобы спасти вроде бы нацию да, какими-то другими способами, да, на какое-то лечение, там сейчас с вакцинами, вот это все. А то, что очень много, ну, в мире вообще умирает около 80 тысяч женщин от убийства, вот это как-то игнорируется, в принципе, государством, не только нашим, может быть. но ну, по крайней мере, в нашем вообще абсолютно очень мало поддержки. И даже вот эти наши организации, которые женщин поддерживают, объявляют иностранными агентами до такой степени, что просто стараются сейчас пересекать все. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что рассчитывать нужно только на себя и на такие вот центры, на молитву, на грамотное, конечно, умение строить семейные отношения, что немаловажно. Но прежде всего, если уже женщина в таком сейчас положении находится, обращаться за помощью обязательно. Нельзя оставаться одной, потому что последствия будут очень плачевны, и их много, и доводить не надо ни себя, ни своих детей. Да, и иногда женщина, например, если она уже подает заявление в полицию, ну вот, побои или что-то там такое, вот, но потом она забирает это. Заявление. И э, полицию я тоже могу понять, когда они говорят, вы нам просто морочите голову, вы сегодня написали заявление э, на мужа, что он такой-сякой, завтра вы с ним помирились, забрали заявление и все. И в следующий раз они уже просто э, скажут, вы изъясняете в отношениях между собой и нечего сюда привлекать государство, а нельзя принять так, ну, но это не к вам, вопрос, это юридически, uh -huh. чтобы закон не имел обратной То есть, если я сегодня подала заявление на мужа, то я его не могу уже отозвать и сказать, извините, ребята, я передумала, он, он, он, он погорячился, он хороший парень, но вот что-то там лишнего выпил. Вот если бы приняли такой закон, что нельзя отозвать, например, вот тоже заявление, мне кажется, было бы по-другому. И она уже сказала, а так надо говорить б, может быть, в этом еще проблема. Я понимаю, что вопрос юридический, но вот, было со, бы лучше, психологии. Было бы лучше, если бы нельзя было, потому что женщина, она из страха может заявление забрать. Или под давлением женщина, она... того же мужа, да? Который под давлением сказала, что... того же мужа. Под давлением страха, что она останется без денег, без здоровья. Еще, то есть шантаж, он имеет место быть. Более того, женщины не получают поддержку нашего в наших внутренних органов, потому что очень много раз бывает, что женщина и вызовет полицию, бывает, что полиция не приезжает, либо забрав насильника из дома на пару часов, возвращается домой, и женщина еще большему подвергается насилию. После этого это очень известно, фактически от государства сейчас поддержки никакой нету. Женщина борется с собственными силами с помощью привлеченных вот этих юристов сторонних, но от государства сейчас как будто бы, знаете направлено на разрушение женщин вообще. То есть смотреть, как государство по отношению к женщинам, то есть к женщине сейчас нет никакого уважения, никакой защиты. Как знаете, я вот изучала священные писания, и что уровень вообще развития государства можно оценить по тому, как в нем относятся к женщинам, старикам и детям. А в, нашем, в нашей стране женщины, старики и дети – это самые незащищенные. То есть наше государство находится сейчас в полной разрухе, при этом оно отрицает, и рассчитывать, к сожалению, приходится на себя, на помощь вот волонтерских вот этих организаций, и ну только так, только вот так. То, ну, это так. очень грустно, то, о чем вы говорите. А я вот, у меня сейчас пришла мысль, пока мы с вами беседовали, а может, нужно создать специальное какое-то подразделение в полиции, которое бы занималось и специализировалось именно на этих делах, и там бы работали не просто полицейские, но еще и люди с каким-то психологическим тем же образованием, которые могли бы разбираться в этой тематике, потому что мы знаем, что есть специальные, например, специальное подразделение которое занимается поиском людей это отдельные какие-то да? кто-то занимается особо тяжкими преступлениями убийствами там есть специализации, мне кажется здесь тоже нужна это потому что когда приходит обыкновенные участковые которые извините в психологическом в плане совершенно не, не развит, то э, у него такое э, обывательское да, отношение. А если бы это приходил человек с психологическим образованием, какая-нибудь женщина, да, тогда бы э, это принесло больше, бы, мне кажется, пользы. Как вы думаете? Есть в этом смысл? Это как один из инструментов, я считаю, было бы хорошо. Но по большей части я вижу и я так чувствую, и я так думаю, что должно быть глобальное транслировать с экранов телевизора счастливую семейную жизнь. Вот эти психологические все передачи, это все должно быть людям бесплатно, доступно, как в советские времена. Везде же висели плакаты со счастливыми семьями, со здоровыми людьми, которые занимаются зарядкой. И вот это сейчас должно и делаться. То есть надо с экранов телевизора, телевизоров убирать все сцены насилия, снимать фильмы о счастливых семьях, о том, как построить, счастливое отношения, как быть успешным человеком. То есть вот это должно пропагандировать. Это в школах должен быть предмет, как строить отношения. Потому что если бы на государственном уровне такая поддержка была, и школьник бы уже знал, как поддерживать свою хорошую самооценку, где он подвергается там, газлайтингу, как отстоять себя, он бы во взрослую жизнь выходил грамотным человеком уже, который умеет строить эти отношения, а как... Если он из семьи берет сейчас эту модель плохую, да, где там маму оскорбляет отец. Во-первых, такую маму никто не уважает. К такой маме даже пренебрежительно обращаются и дети. Они не относятся с уважением к женщине, которая терпит вот такие вещи. Пренебрегают ей. Вот. И они с таким же жизненным сценарием переходят и строят отношения свои по такому же принципу, по большей части. Редко кто по-другому. Даже если я не хочу строить как мама, на подсознании программа заложена. Но хотя бы вот это вот школе, если бы это давалось, у людей бы были знания, они бы могли отследить и вовремя выходить из этих отношений, либо останавливать партнера. Потому что есть профилактика. Эти, как бы, знаете, можно было бы не допустить насилия в семье, если бы девушка сразу там, на этапе еще знакомства сказала, там, мужчина при ней сматерился, например, она бы сказала, «Стоп, со мной так нельзя, со мной только вежливо можно разговаривать». Мужчина бы направлялся, как-то вставал на духовный путь. Потому что единственное спасение – это именно духовное сознание, понимание вообще, для чего мы родились на этой земле, да, что мы должны духовно развиваться в себе, светлые качества воспитывать. Но это должна быть пропаганда со стороны государства, вот этих нравственных, хороших ценностей возрождения, чести, достоинства, вот этого мужского благородства. И когда будут благородные мужчины, которые несут ответственность, которые способны быть, знаете, духовно добрыми по отношению к женщинам, женщины смогут расслабиться тогда и быть женственными. Сейчас, по факту, возможности такой нету, потому что женщина постоянно находится в состоянии напряжения, агрессии, потому что она должна защищаться, она так как она видит, что ни ее мужчина, ни государство ее не защищает, она естественно встает вот в эту оборону, да, как левица, там как тигрица напряженная, естественно она не может отношения строить как женщина. То есть здесь большая и сейчас очень серьезная роль со стороны мужчин тоже. Потому что мужчины очень много сейчас деградируют пивом, перед телевизором, там игры сейчас вообще простор для падения, скажем, духовного очень большой. То есть возрождая именно мужскую нравственность, можно было очень сильно поднять и вот это женское желание любить, быть нежными, уважающими себя, да. Потому что в глубине души каждая женщина хочет быть красивой, там, в красивом платье ходить, чтобы о ней заботились. Но фактически... Она не может себе это позволить, потому что она вынуждена защищаться от агрессии. Ну что, получилась у нас такая невеселая сегодня программа, но тем не менее очень важно, что мы это все проговорили про артикулировали, и я думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать и поразмышлять на эту тему. В следующий раз мы поговорим о чем-то другом. Я даже пока еще не знаю, будет такая э, а загадка, да, такой мы интригу сохраним, не будем анонсировать. Э, посмотрим. Э, и я э, прошу наших зрителей э, тоже не стесняться, задавать вопросы, комментировать, предлагать, может, какие-то темы, которые их волнуют. На этом мы сегодня.